За шумы, там, Чё ж за... <гас> ну, они к нам пробрались домой! А, вот да, же... Да. Уроды! Но моя барригада работает! На! Давай-давай! Давай! Давай, давай бей их! Тут дом буквально разваливается! Нам надо уезжать сегодня же из города! Фё как их можешь? тут набежало? Ощущение, что ты бесконечно их пьёшь. На. Ой. На. Тихо-тихо. Вы ещё один. Ты тварь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай. Надо разобраться, что сделали эти ученые с нами. Нельзя же, Елюк. Мне. Потому что я... Ой, так, надо сесть за руль. Садись за руль, я вот сюда сюда. Так, нам пора уезжать. Тут баррикада. Постой, постой. Тут баррикады. рычаг, стой. О, все, у меня тут баррикады. Поехали отсюда! Давай, давай! Нам бигз... надеюсь, нам хватит бензина. У меня еще есть бочонок. Я в магазине нашел. Так, тут дома. Раз... Кладбище. Может зайдем? А, да. Что нам интересно делать на кладбище? Ну ладно. Ну а вдруг увидим наших родных? Слушай, ни самых Джон, миссис, люди... стой, а в... тут же похоронили их, да? Я уже уверен. Моих родных тут могли. Ищи 2000... Так, нет, Джесси, Нек, Тел, Джесси, Вэйл, Леон, Маргарит. Вообще кошмар. Это все из-за вот этого вируса. Да, и грёбанных учёных, Ай, которые шеф делали Шеф, Белли, Барр... Да, Кем... да, я, я... почему Но, я сцеп... заболел. А потом мне ск... предложили много денег за какую-то работу. Но я и... А, Согла... <сказ> мне тоже самое. Согла... Ай! И кажись, вот поэтому мы с тобой-то еще и живыми остались. Так, надо ч, пойдем прямо или завернем какой-нибудь да, дом посмотрим. Прямо. Влево, мне кажется, слишком много. Уже это Склад Нет. Куда? Лучше не поедем туда. Согласен. Мне кажется, там странно. Я мне кажется, там зомби. очень много зомби. Но я не хочу отпускать. Тут, видимо, тоже уже зомби-вирус уже побывал. Да, все дома заброшены, но можем в каком-нибудь поселиться. Бедный кролик, спасайся. И лошадка. А -а -а. Так, ладно, завернем. Надо а -а -а -а -а Боже я балбес. Давай в этом доме. Дожди, стой, надо приперковаться. Припер при... Приперкуйся в этом или в этом? Какая разница, да и в этом. Да, я, пойду, я, я пойду осмотрю, ну я пойду осмотрю все там. Тут еще есть подвал. Бух. заберем ключ. Ничего понять, Почему у меня? Ладно. Ну, тут даже дом чи чистенький. Чистенький. Ну это так, чистенький, чистенький. Да, На самом деле, может быть... Ну, тут, конечно, ага, сказал чистенький. Что Спаси уже... меня. Вроде зомби, да? Нет. В... В... В... Время мы зашли. Нет, поч... поднимись на чердак. Да Я сверху. Закрой двери. Там... Там зомби? Нет, на чердак. Поднимись. На чердак у всех, наверное, такие чердаки. Ой, у всех. А вдруг у меня такой не было? Так, нам надо забаррикодировать чем-нибудь дверь. А, тут его кровати его нормальные. И то, что да, спальня, Шай, ну. Тут, кажется, а что для а для Давай. Библиотека. <с> Я тащу дверь забаррикодировать. Э -э Печь, лестница, миски. В.. Библиотека. Книги на французском языке. Вообще ничего не понятно. Да, пойдем отсюда. Дверь я забаррикатировал. Так, пойдем пониже, скрыт так. Скрыт. Надо посмотреть Тут еще есть. Помяту, потому что уже ломятся. Надо поставить нам факелов. Освещение. Как así... раз не надо ставить. Освещение. Осве... Они же могут восстать из мертвых, ну, хоть в любом месте ну, Творит. У меня, у меня есть факел, возьми. Стой тут, лампы. А, ну, свет а -то точно не работает. Малбис. Вот, Нам надо осветить местность как можно меньше, потратив особенно наши смещаю. комнаты. Да пойдем к, к, сюда, в комнату. Так, Я, конечно, ну мы же не будем спать вот так. Мы вот так сделаем. Вс. Да. Так, в принципе, будет, нормально. Если дождемся до, до утра, потому что когда дождёмся до утра, то тогда... Не надо забрать Тогда, тогда сможем нарубить да. дерево, тогда сможем нарубить дерево. Да. И забарикадировать. Надо еще. Картины с библиотеки еще есть. Нет, мне надо забыли окна. Ну нафиг смотреть -то в них. Не хочу. Нам надо выжить тут. Надо тут построить базу. Да. Мы не знаем еще. Нам нужна база, может быть мы кого-нибудь найдем. Не одни же мы можем живо остаться. Ну да. Особенно я помню то, что у людей набиралось... Вроде... Сотня. Они ломятся. У нас две двери. У нас же вроде там же... А, в эти двери нельзя ломиться. Забылся. Слушай, тогда... Закрой. А -а -а, зомби, зомби. Да ничего страшного. Он, он сюда не пролазит. Слушай, вроде нас же сотню, да, люди. А, вот дерево. О, руби. Мне нет нормального. Это же боевой топор. Давай. О, руки. Так. Стой. Я вижу, вот он. Так вот. Всё. Ах, Давай. У меня сил нету уже. Надо Вот, все. Я забаррикатировал. Еще добыть. Будет... Печки, бери печки. Слушай, мне кажется, печки носить, знаю, что Надо принести в комнату. Это же утеплители печки. Мы же можем замерзнуть. Да, Сейчас прекрасно. ни топлива ничего нет. Тут прекрасно, но у меня вообще нет сил, кажется, сломать. Сейчас заеду. Ах. Вах. Надо все равно работать чем-то. А то... Все, я принес вам утеплители возле твоей кровати и, мо... и твоей. Так. Одно я поставил там, чтобы нас защитили. Такс. Так, заберем вот эту фигню, какую-то дубину тяжелую. И вот так вот. Такс. Я возьму еще доску. <связь> Зомби. <связь> Тупицы. Надо посмотреть, вдруг есть черный ход какой-нибудь. Блин, <связь> тут телевизора свет то не работает. Да. Ну, короче... Чем мы Так, и, и последнее, что я возьму, на всякий, на всякий пожарный. Тоже в дубину, и пошли к нам в комнату. Что Давай, быстрее. Давай. Давай, оп. Все. Теперь они к нам никаким боком не попадут. Ёшкиных тут, посмотри. Посмотри, там есть какая-то церковь. Может, там что-то осталось. Может быть, туда сходим, и там будут какие-нибудь. Давай завтра. Какой-нибудь священник, может, я не знаю. Не должен был он умереть. Я Вы уроды. Я этих впервые нас набирали, там вроде сотни, да? Тысяча да. Тысяч людей. Ну ладно, нам надо ложиться спать. Ах, даже не уснешь, сердце волнуется, когда рядом монстры. Ладно, давай да. я спать. Давай.